И снова здравствуйте, дорогие друзья, ученики, коллеги. Uh, у нас сейчас идут курсы, курсы повышения квалификации. Да? Uh, делаем uh, специальный мануальный массаж. И вот сейчас мы перешли уже к ногам. Uh, спину размяли. Uh, значит, ноги кладем на подушечку повыше. Я уже вам говорил, да? для лимфатической системы это очень полезно. Уже под силой гравитации идет отток. Если uh, только, вот я уже говорил, да? не под голень, не под uh, стопу, а именно под сгиб где она сгибается, да, чтобы пятка была выше, а пальцы висели вниз. Если человек как-то неудобно лег или криво, да, там коленки бывают внутрь завернуты, да, то ничего зазорного нет, если вы его поправите, чтобы ровно на бедре лежал. Выравниваем человека. Нанесли масло, соответственно, сразу на всю ногу. Немножко масла про запас оставили на стопах на будущее, когда это вот такой лайфхак ловите. Когда будем работать с той стороны голени, да, чтобы нам отсюда можно было масло дополнительно взять. И нанесли масло себе на локти, потому что техники у нас локтевые тоже включаются в работу. Значит, идем от общего к частному. Давай сразу параллельно, да? Я здесь делал, ты зеркально повторяешь с той стороны. Разогреваем просто продольно. Растираем всю ногу целиком. а как его долго до ну, ягодицы. Теперь растираем поперечно инвестированными ладонями вот так вот, вот этими перепонками получается. Растираем быстро-быстро, чтобы такой шорох слышен был. Шорох-шорох-шорох-шорох. Симметическая шорох, шорох. энергия нашего движения переходит в трение и трение в тепловую энергию. Вот. И я вот уже вам рисовал, что зоны у нас идут. Получается... В обратной последовательности, да, а все движения идут снизу вверх. То есть начинаем вот с третьей зоны, в данном случае она у нас первая ягодица, потом бедро, потом карножные мышцы, потом стопа. Видно, да? Так, и вот начинаем с ягодицы. Ее можно отдельно вдоль мышц растираем, поперек мышц, можно тоже локоть даже подключить до согрева и э, начинаем уже разминание кулачками. ставим палец на вертел да и вот получается техника шестеренки вот так вот руки ходят кстати давай пальцы просто поставим и поочередно указательный длинный безымянный мизинец и обратную сторону по два раза получается да теперь так поджимаем Коготки, кошечка, поджимаю коготки, чтобы не торчали вот с ногти, да, прям вот такая чашечка получается у нас. Также ставим, пошили только пальцы, да, и вот указательный, колонча палец, безымянный, мизинец, лединиц, безымянный, колонча, указательный. Не-не, не вот так а вот, я быть, вот, так вот, да, я вижу, да. Да. вот, и техника шестеренки заключается в том, что у нас пальцы ходят вот так вот. То есть не по прямыми замыкаются, а вот так вот в сторону. Верно так попробуем. Вот сюда, сюда, сюда, сюда. И теперь вот лапы леопарда также сюда, не раскрывая пальцы, не распрямляя пальцы сюда, сюда. Ага. Вот. Значит, большой палец практически у нас как циркуль, да, получается. Мышцы идут продольно, вот так вот все, да. Соответственно, ну то есть отверцала, да. Мы место крепления мышц проходим снизу по центру и место крепления сверху. Вот наша цель такая. Да, бедро можно придерживать, чтобы вот оно не укатилось. По центру проходим достаточно глубоко прорабатываем и верхнюю часть. Теперь то же самое с кулаком вот прям под этих мышц. Там если где-то будет мышца спазмирована, то мы прям почувствуем, что вот как вот по ну, чувствую, как таким чувствую. Да, жестким таким вот стрункам проходимся. Они там как карандашики такие могут быть натянутые. Если какая-то вот у нас мышца реально вот натянута, болит, да, то можем применить метод релизинга, мифостальный релизинг. Ну вот, например, грушевидная мышцы идет. Вот так вот по диагонали. Чуть, я чуть понежу, вот, тут. вот, берем ее. С этой стороны захватываем, и с этой стороны, и большими пальцами. И, да, и по диагонали получается вот. Дурка-дурка. О, щелкнула. Щелкнула, да, может. Растягиваем. Это мы фасто растягиваем. О, mm -hmm. oh, еще еще. Uh -huh. uh -huh. А что, больно тебе что-ли? Нет, mm -hmm. ну, щелкает. такой интересный mm -hmm. эффект, mm -hmm. <laughs> да, мышцы там дергается. <laughs> Знаешь, там какой-то вот есть. То есть получается, мы, э -э каждое... Э -э Пучок мышц, да, он находится в фасции, вы знаете, такая пленочка. Да? Вот мы эту фасцию, она тоже бывает скручена, тоже все, тоже, все. Да? пошло. Пошло, И Эти фасции, они бывают и перекручиваются, и тоже натяжки бывают, и склеиваются друг с другом. Вот мы эту фасцию, не быстро движение, но не Вот Мы тянем, тянем, тянем, и как будто мышцы выкатываются, выкатываются и выходят. Мы как бы ее выкатываем, выкатываем, и раз, вышло. Так, теперь можно ее просто взять и поперёк вытягиваем. Тянем, тянем, вот уже двигалась, тянем, тянем, тянем. Вот в эту сторону и в эту сторону захватывается, да. <сёжок> uh <-huh>. <сёжок> <сёжок> Интересный эффект. И, соответственно, место крепления здесь и здесь вдоль теперь ее вытягиваем. У такое движение. Здесь, вот здесь да. угу. можно большими пальцами, можно любыми пальцами. У -у. Тянем, тянем, тянем. И она как бы выкатывается такой раз У -у. и ложится. Вот это такое, как продольно? продольное, да, да. Мы делали по диагонали, У -у -у. мы делали поперек, и теперь делаем продольное, продольно У -у -у. вытягиваем ее. У -у -у. То есть мышцы проработали во всех направлениях. Прикольно ну так мышцы человека? Но не больно, да? Не, не больно. О, не шикотно. Прикольно. Шикотно? Так, теперь э, все мышцы прорабатываем кулаком парадольным вдольник с вибрацией. Вот вверх. Вверх. Вверх. Ну, обычно я еще затрагиваю крестец и нижнюю часть поясницы. да Тоже самое кулаком может работать, но сейчас не будем. И сливаем отработанную зону лимфу вот туда паховой зоне поближе теперь переходим к бедру то есть мы стояли вот так вот у нас вся работа идет от нижней точки доньтянь центр энергетический чакра там находится да, по направлению к зоне которую мы, с которой мы работаем соответственно развернули эту точку вот сюда чакру да вот эту зону еще то есть она хорошо вот эта чакра развита у тех кто занимается так скажем ручным трудом Плотники, поворотам столеры всякие, да, вот массажисты вот, возле нее работают. Стали так чуть-чуть, может быть, так пружини да? И визуально разделяем ногу пополам, внутреннюю медиальную зону начинаем массировать. Да. Массаж простой, то самый двойной кольцевой захват. Как у классики, да? Большой палец ходит против ладони, противоположной руки. туда-сюда, туда-сюда движение снизу вверх теперь присели в внешнюю часть снизу вверх да снизу вверх работаем теперь целиком внутреннюю и латеральную часть туда-сюда похоже как крапивку мы в детстве делали да очень похожа, да. похоже похоже тепло пошло но вообще там да. но не жестко Нет, хорошо вот и теперь предплечьями стараемся так вот, зеркально. и целиком наставлю кулаки так да но на наши предплечья мы все таки вот да вот mm -hmm. ножницы и всю область целиком вот так по вот диагонали так сейчас еще разочек и той рукой да. и это обойми так, да. так а вот это, это... Так. да да ага. И просто ножницы вот, а -а -а -а. ножницы кулаками вот смотрите предплечье предплечье а все по mm -hmm. нет это с этой, стороны, с этой стороны а все все все, все. А, вот чтобы прям а. ну, всю зону прям вот раздавить uh -huh. там, вот и губим пособерем нагоним да uh -huh. Интересно. Вот такой прием уникальный так. от Олега Аллафа Гудина. А с вас, дорогие друзья, подписка. И ставьте лайки, пожалуйста, пишите комментарии. А лучше вам будет здесь и все это работать на практике. Помните? Значит, вот мы сделали, да? Еще раз повторим. И теперь, наоборот, руки меняем вот так вот. Раз. И делаем то же самое, так вот по другой же диагонали. Вот так выходим. Приноровившись, здесь можно подкачивать свои собственные мышцы. То есть, за счет абсолютно ноги, которые мы создаем, вот это идет рука на бицепс, да? Бицепс напрягается у нас. А когда вот эту руку делаем, то мы распрямляем трицепс у нас напрягается. Вот да, давай это движение повторим. Значит, раз, на бицепс скрутили по одной диагонали, и тут раз, и на трицепс скрутили по другой диагонали. Вот, чуть-чуть отошли шаг такой да и э, опять разделяю зону пополам ногу э, лапа леопарда развели мышцы рацину и схватили подняли Ратину, схватили подняли да да, да вот О. достаточно жесткое ну, лучше лапа леопарда чтобы пальцы торчали угу. кстати лапа леопарда она получается мягче, мягче делать еще свои чашечки вот этой, вот этого, да? чем просто пальцем вы делаете да? пальцем жестче получается развели подняли соединили. Следующий прием. Подняли снизу кулаками. Да? Развернули и провибрировали чуть-чуть. Подняли, развернули и провибрировали. Подняли, развернули и провибрировали. Вот. Теперь кулаками перекидываем, как бы, чтобы вот такая вот волнашка по ноге. Вот. Да. И лапы леопарда просто растерли продольно вверх-вверх-вверх вот туда все выводим. С вот. угу. вот каждым движением вот там заканчивается под вот. За одной ягодицы, также же мы промассировали. Паховую зону уводя лимфу. Вот, к слову скажу, что антисиды массаж сделается то же самое, да, только пожестче и подольше на одном месте. Вот. Прорабатываем подкожную клетчатку на одном месте. Долго-долго-долго. Вот согреется все да тебе инцелентный массаж сделать? Вот тебе повезло ведет тем кто там приходит мы отрабатываем приемы друг на друге и соответственно получаем неимоверное количество полезных массажей друг для друга это бонус вам ребятки так ну как бы отработали, возвращаемся сюда Полшага только скипили, да? пальцы один большой выставили Сухожилия крепится от бедра ниже а игроножный сухожилет крепится выше складки. Да? Поэтому мы захватываем и растираем. Один палец сверху. прием называется ножницы. Второй палец сверху. двадцать сверху. Три сверху. Четыре сверху. Отходим чуть назад. Ахилу сухожили растираем. И также делим ногу визуально пополам. Латеральную часть. Идеальную. растираем, быстро. Большой палец добавили еще что ли хороший у тебя смех так и теперь смотри вот такое движение там загорели захватили и провели до пальчиков а это нога догоняет пока и туда такое если не мягче делать получается такое эротическое даже движение чувствуешь да не очень расслабляется эротика пошла и внутренняя и рука остается вот здесь вторая вот так вот захватывает сюда укладывается ахиллово сухожилие и мы растираем вот так вот вот этой часть да вот, да. вот этой вот а, этой вот захватываешь это под а как бы смотил смотил да не идет смотил а -а -а. вот она туда сюда туда сюда туда сюда видите У -у -у. теперь положили ногу за пятку внутренней рукой, натянули на себя, внутренней рукой, внутреннюю, которая была вот идеальная рука наша, вот. натянули, это теперь захватом ахилла вот так вот, между пальчиками, еще раз растяжем, натянутый ахилл у и пошли кулаком, идем дальше, дальше, дальше, дальше, до седалищной кости, вот уперлись в нее, да? Вторая рука догоняет и захватывает большую большой кость с той стороны Внутреннюю. Да, в основном, не колено, это, а локтем вот сюда вот упирается от стены получается вот у нас захватный, ну, видишь, натяжку. Удлиняем девушки ноги, с да. На 20 см тебе типа, по сделаем ножки, ладно? Тебе же полезно будет. Да, привибрировали. Заодно, к слову, скажу, что мы вот этими пальцами прижимаем три-четыре точки, вот от этой косточки находится точки благолетия. Тайцы, вот тебец их пережидают обычно. Мы заодно. То есть вот как костил вот с той стороны площадки захватываем. Да, где вот этот выступ закончился? Вот здесь прям прижимаем эти точки. Надеюсь, вам видно было, да? Вот здесь вот они. 3-4 точки находятся. Ну тебе еще поговорить подали Видишь? А целлюлиты избавили. Да, многие удалили сплошная польза okay. локтем заворачиваем okay. сюда uh -huh. тем самым бедро, видишь, разворачиваем бедро uh -huh. и обходим вокруг бедра раз uh -huh. и теперь вот такое движение запомните, где рука была там уже она остается, переходит в следующее движение заворачиваем коленку сюда ну теперь. Uh -huh. вот, видите, положили uh -huh. сразу же эта рука держит предплечем коленку и поднимает вот мясо с той стороны а эта рука, вот большой бедренный тракт, растирает его снизу вверх. Быстро-быстро. Локтем. Перешли на мягкую зону. Вот тут просто кости идут, по кости больно, да? Локтем берем да, да, на мягкую зону. Подаем рукой и мягкую зону так смесите лицей, проходимся. Локтем старайтесь кости не задевать. Кости по кости всегда будет болезненно. Вот так вот мягче. Проработали. И нога у нас остается отведенная в сторону, да? Здесь, смотрите, грушевидная мышца, мы ее поперек, локтем растягиваем сюда, а тут э, средняя, малоягодичная, растягиваем вот туда, то есть вот такая дуга получается, туда-сюда. Майки. Майки. Туда? Ну, да, майки, можно так сказать. Или, или подковка, да. А пятка тоже подкова ходит, вот сюда, вот сюда, в противоположную сторону, соответственно. То есть вот сюда, грушевидная мышца, вот она растягивается, сюда, малогрудная. Вот, это же бедро хрустла оно всегда хрустит? Всегда, да? Это у меня проблема, я не знаю, что делать Вы попали в ванную волшебнику <сíck> <сíck> <сíck> Значит, если эти мышцы напряженные, да, то придется их даже пожестче проработать Берем, вот там, вот, пальцы этим выставляем, вот так вот, например, да? Выпираем мышцы и вот несколько раз обниму эту мышцу, растягиваю туда Это средняя ягодичная А теперь вот в ту сторону это получается грушевидное раз на вытяжении натягиваю и туда и прорываю. Можно сделать даже вот натянуть и колпаком складать и вот так поперек срезать якобы. <з Historian> да, вот сюда это грушевидное, да. А в ту сторону малого грудичного. Забиваем. Так, ну, <з every one> вот, давай. Так, so, давай. Попробуй да. Так, давай. Это только вот вот... сразу ныряет, да, поднимает мясо, придерживая. Придерживаем? Да. А тут локтем, локтем, локтем, вот эта часть. Так. Снизу вверх. Большой бедренный тракт, сухожили такой. Снизу вверх. Снизу вверх. Снизу вверх, Снизу вверх да? Да. Вот туда. Отлично, господа, сразу локтем, не, не, не отрывайся, угу. держи, локтем острем переходишь из за кость на мякоть, на мякоть. Да, вот, подаешь и мякоть, подаёшь. А, подаёшь, не раздавливаешь, так сильно, вот, вот туда, спокосец. вокруг ферско-бедренной угу. кости, Ты не дали, дали. нормально терпимо? Типа? все, на пользу локтем да Или... пересекать угу. ну в принципе можно кулаком ну, тоже самим. сделать да просто уже мы кулаком да, делали да. перешли на алтиную технику угу. Техник богатое разнообразие да и если вы даже что-то не запомните да то хотя бы там 50-60 процентов у вас отложится уже будет хорошо Чёрт. Чёрт. а так дальше у меня есть видеоматериалы которые можно пересматривать не, и... да. нормально да. Да. Можно да. масло добавить а то не скользит да, не У меня как-то побольше масла. Да, добавленное, то да. Зачувствуйте. Да. Да, угу. Друзья, пока мы добавляем мясо, поставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь обязательно на этот канал. Давайте, давайте, мы вас ждем. Без вас не начнем. Давайте, давайте. О, молодцы. А мы продолжаем, значит, локтем теперь, как, как был, так и продолжаешь, да? Вот у нас одно движение вытекает из другого. Дошел до сюда, и вот упираешься в малую, повыше чуть-чуть, вот. вот в среднюю вот туда, поднимаешь за, за голень, ногу, и вот туда ее протолкиваешь, вот как бы так вот здесь, ну, вот сюда, вот сюда. Ух, тоже готова, да? Щелкает это теперь? Как еще раз uh -huh. просто так. Ну, Нет, смотри, на натяжение. Натяжение. А, все. Вот я знаю. смотри, смотри, еще раз. Значит, вот про проще, проще запомнить, а? когда сюда идет, локоть сюда идет, идет видишь, друг против друга. Uh -huh. Значит, когда ты вот сюда идешь, ты вот ты, uh -huh. смотри, прорабатываешь под uh -huh. разными углами. Сюда, сюда, под таким углом, под таким углом, туда прорабатываешь. Uh -huh. Сейчас, значит, ну, отправим. А этой рукой прямо помогаешь, это а как бы растягиваешь мышцу сюда-сюда, вот под разными углами, под таким, под таким, под таким. Натяжение делаем. Да, да. И через нацелую эту мышцу мы локтем проходимся по ней. Ну ты уже спустился наверх, целый, на верцевую, ну, на это, на, это, это на, да, грушевидную. на грушевидную, да, вот сюда, теперь вот ставишь. Теперь в эту сторону, а грушевидную растягиваешь вот туда. Потому так обрабатываем <смех> да. то <есть> <смех> только эгоисты, да? Да да, да, да, только ягодицу, да. Это именно самые зажатые мышцы, самые такие грубые, <смех> они бывают очень болезненные у людей. Обрабатываем именно поперек этих мышц. Не больно? Давай. <смех> <смех> <смех> не, ну то если говори, что. И ну, может не локтем смотреть, либо вытащил один палец, так вот с упором указательно, да, вот так вот сделали. И вот прям кулаком. Mm -hmm. Вот грушевидно, значит, будем вот, что ему растягивать? Пёрлись у него, вот, не вот, mm -hmm. да? Растели, расстели, расстели, натянули и... срыв такой. Ага. Теперь мало грудную. Ой, малую, че это сегодня грудную? Ягодичную. Извините, много преподавателей уже заговаривались. Вот сюда, да, вот так расстели, расстели, mm -hmm. натянули, натянули вот туда и, туда, туда, и вот так сорвали. Да. Так, и вот с жесткими мышцами, ребятки, смотрите, мы используем проработку вот таким перкуссионным массажером. От обычного массажера, который обычно бежит вот так, он отличается тем, что он долбит вовнутрь вот так вот. Даже если долго держать на одном месте, получится согревающий эффект. А что ты долго волнуешься? Волнуешься? Да. Значит, вот нас интересуют эти различные мышцы. Отдвигаем колено опять бедро вот так вот вбок. бок. на что лежало. И вот потому что соответственно. Вот туда прорабатываем. Большая ягодичная. Ну вот здесь средняя и малая ягодичная. О, круто! Так вот подковка mm -hmm. такой тоже, вот ну, да, сюда? Круто, да? О, да! -хо -хо -хо -хо -хо. Хорош Давай, на ну, эмоции свои. Рядом. Вот, да, попробуй. ногу, это прямо. А тут в одну сторону, чтобы как бы раскрылись эти угу. мышцы. У -у -у. Да, вот они раскрылись. Что Нет, не -не -не -не -не, все Нет, все Поп, просто, просто, просто вот сюда положи. У -у -у. Начинаем с большой, да? Ну, просто туда вот. Ну. вот. Либо в вот эту вот вот вот сторону, либо в эту сторону. Я, я вот просто не против таким прибором. Интересно, можно, в принципе, и по суставу так подолбить, тоже mm -hmm. сустав тренируется. Сустав э, должен работать как насос. Он в день должен растянуться, сжаться многократно, да, тогда он напитывается влага из окружающих тканей. Сильно жидкость таким способом образуется. Поэтому вибрации для суставов тоже крайне полезны. Учтите ребятки и надо будет такой прибор приобрести, наверное, всем. Ну, это да. не реклама, это просто как бы вот очень хорошая вещь. хорошее приспособление да. Часто помогает. Так вот, да? Да, да, да. Ну, можно по силу нажимать. Силы менять, да. Если долго будешь на одном месте, так даже тепла пройдет. Приборов у меня много, но сегодня не буду показывать. Вот, например, в городе порвицо говорит, нож так же может пройтись. Чувствуешь? Смотрела мой фильм Тайна 30 Понятно? Ага. -а -а. Да? Повтори фразу. Я птица коворон, Я отличаюсь. Птица коворон. Отличаюсь умом и сообразительностью. Так смешно. Говори, говори. Отличаюсь, умом. Вот, слушай, тебе уже можно мультика звучать? Да, планета железяка. Да, планета железяка. Воды нет. Воды нет. Ничего нету, да. Потянуйтесь, Я, птица, говорон, отличаюсь умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Да. да. Хорошая вещь. Да. Гражданин, а вы в мультиках не снимались? Да. Так, ну возвращаемся к нашей ручной работе. Значит. Проработали. А, ну теперь смотри. Вот если тут мышцы зажаты, да, также продолжаем. Вот как стояли, да, так же продолжаем. Перенесли вот на точки, где разделяется мышечные вот эти вот волокна, да, вот сюда. И ногу проработали, туда сюда, туда, сюда. Следующая точка, туда, сюда, туда, сюда. Помнишь, я их рисовал? Они примерно через 3 см да, друг друга. Следующая точка. И вот под на кости вот тут, сбоку еще сюда. Вот следующую точку. Так вот -то мы их проработали. Те же самые точки есть на разделении между хронологическими мышцами. Вот примерно по центру, да? Ставим палец достаточно сильно. Это полезно, да? И стопой туда-сюда. Давай на эмоции. Изникаем так из музыкального инструмента. Это похоже на музыку. Что-то там ты везде похрустываешь, да? Здесь. О, старушка. Представьте, что это саксофон, да, что вы играете ну, на носках таких, нажимаете клавиши, вот, проработали кроножную мышцу, положили, а можно так еще стояли, да, и вот теперь вот эти мышцы, между ними как бы своими костяшками раздавливаем, вытягивая фасцы, выглаживая фасцы называется, костяшками вот этих, вот эти можно потом вот этими, если жестко, да, то просто плоскостью, потом вот этими костяшками. То есть там много мышц. Вот, вот кость мало берцовая, а вот большая берцовая. Костями по костям больно, да, поэтому ну, вот, вот таким углом. Следите, чтобы угол у вас совпадал с этими мышцами. И получается, вот на этой анатомической модели вообще очень хорошо видно все мышцы. Вот видишь, да? Вот, вот колбаловидная мышца, малая берцовая, большая берцовая мышца, да, микроножные мышцы вот как выделяется. Вот между ними ты как бы их разделяешь друг от друга. Проводим. Меняемся. Чуть-чуть. Что ну, чтобы было. И на себя или Нет, все движения и идут в, идет от пальцев, в, в сторону сердца. В, сердце, то туда. Да. Да. А? То есть от периферии к центру мы двигаемся. Помните наши условия? Зона делится в обратной последовательности, а все движения в сторону головы и сердца в данном случае. Прямо так попробуем. Нет, я чувствую, ту такие есть там. Есть, да? Ой! Чувствуешь? Да. <свят> Просто рынка лаба. Да-да, там нет, а <свят> к Да, да, да, чувствуется. Ну, чего, разошел смех, все, что, разошел смерть тоже? И вот эту костяшку мы вот с этим тоже можно. <свят> Будь такой мягкий. Становится гибким эластичным. Самое главное здоровье. Здоровье, да. Положили ногу и как раз мы остались вот возле точки дончания, возле возделываемой зоны. Также визуально делим пополам, внутренним идеальном обрабатываем захватом, внутренним, внутренним сюда чуть-чуть. Внутренне, -чуть. внутренне, да. внутренним. внутренним. внутренним. Да, все, все. Вот, пополам поделили, да, вот. Мышца так и идет, она двуглавая получается, вот так разделение, и вот разделение. Ну, она трехглавая на самом деле, да, Вид видимость, да. Ну, да Тоже -то, да. То идем с вверх И что, еще что ли? Неприятно. Как ты непонятно. Считаешь, у нас на тебя новую эрогенную зону? Теперь вот скручивание. Все, конечно, любят скручивания. В разные стороны, как крапивка, да, вот. обе части внутреннюю и наружную. Ой, вот это круто. Скрутка это круто, да? У -у -у. Подтверди. Круто. Теперь развернулись. И, в принципе, те же самые приемы, которые делали с бедром, повторяем теперь и с икрой, и с бедром, и с сигалисой. Значит, развелись, схватили, подняли. Развелись, схватили, подняли. Возим вот туда всю лифту в паху зомба. Теперь как он делает? Трываем мясо от кости, кулаками приподняли, разглянули и перегрежу. У нас было вот такое волну наделось, да? угу. ну, мы делали, да? За перекидываем мясо. Мясо перекидываем под пин звуки из Теперь у нас было лапа для -лап -лап, просто вот растирали все. Сразу целиком. и до до конца доходим. Быстро такие наличные движения до покраснения. Мышцы покраснели, да, и теперь к лимфатическим узлам вот сюда дополнительно нагнетаем вот. кровь и все остальное. Можно только пальчиками сделать. Да, один через один, да. Нагнетаем сюда, подлив, лимфу туда. И переходим теперь к лимфатическим техникам. Первая техника. Это вот мы как бы пальчики запускаем. Смотрите, лимфа, она находится во всех тканях, кроме суставов. Обычно, как показывают э, лимфатический массаж, типа э, имитируя сократительную деятельность мышц. То есть вот так вот раз, раз. Ну, честно говоря, это мертвое припарки. Mm -hmm. Я не знаю, что такое он... Это может быть только для пенсионеров. А так мы вот забираемся поглубже пальчиками и вот хаотично в разные стороны вот так вот разводим, разводим, видим выше, выше. Такое ощущение, что как будто бы дерево растет, и веточки пускают во все стороны, да? это вообще нереально О -о -о. ощущение а -а -а. хорошее а -а -а. вот видишь как здорово ну, пару раз может пройтись да и заодно мы как бы тренируем натяжение своих пальцев наши пальчики тоже тренируются и вот туда уводим похоже и соответственно похоже по бедру и по ягодицам так, следующий лимфатический, лимфатический прием. Вот мы делали растирание перепонками, да? Теперь мы делаем то же самое, вот тут прижимаем и медленно. Медленно идем снизу вверх. Лимфа течет у нас очень медленно. Если кровь, сердце, представляете, бьет 60-90 ударов в минуту, до кончика пальцев доходит кровь, да? То лимфа течет 1-2 см в минуту. Раздавляем раздавливаем. Тоже приятно, да? Прикольно, прикольно. Ты побольше, погромче говоря, а то у нас э, зрители могут не услышать. наш, да. Так. И пошли приемы лимфатическая труба да. Гудвина нам One. Значит, берем вот так вот кольцо и представляем, что как будто бы у нас это консервная банка меняя диаметр, да. мы в нее просовываем сначала мандарин, потом лимон, потом апельсин, потом грейпфрут, потом помелла пошла, потом дыня, вот все сюда запищиваем. вы захватили, чтобы к нему стекало, да? и медленно вот мандаринка прошла, о, лимончик, лимончик прошла, лимончик тоже лает, да. вот апельсинчик уже, о о У меня грейпфрут ага. уже прошел. Ноги не держи. Грифурд пришел, о, смотри, помыл, помыло, какая. И самое главное дынки, дыньки вот. О, дыньки запустили туда в консервную банку. О-о-о, Да, Тяжело проходит. Есть, ребятки, заявок не ставим в Тишинской Это тоже было за ультрамег. Ультрамега, кайфово, да? И лимфатическая труба Гудвина, номер 2. Значит, берем вот так вот руки за счет грудных мышц грудных мышц, просто расплющиваем, и у нас одна рука обгоняет другую, потом это обгоняет левую, правую, впереди. Как будто бы соревнование гонок среди улиток, да? Но вот так вот медленно одна другая обгоняет, расплющивая всю ногу. Соответственно, здесь мы вывозим по позу, по бедру, а здесь сюда вывозим. И лимфатическая трубогудвина номер три. Значит, ставим так пальцы, чтобы они были по пять пальцев с каждой стороны. Вот. И пытаемся вот с нижней, средней, верхней, как бы вот ползем вверх, как паучок ползет вот вверх. Вот ставим пальцы так. Всегда будет очень сложно. В общем просто. Смотри, вот так захватили руки. Так, вот, так, вот так захвати. Ну вот, руки. Вот так захватили. Вот с этой стороны. Потребуемся. Захватили, все очень просто. И выворачиваем их. Вот так. Наоборот. Раз захватили? Ну не так. А вот так. И через себя выворачиваем. Раз. Дальше не идет. Я не могу. А у вас получается? Напишите, у вас вот такое получается движение. Я раньше хотел. Был какой-то моложе, вот в эту щель продевал свою голову, представляете, <Después> вот тут вот. Ну, вот так захватываешься. Ну, сейчас уже... Я только, я говорю, начинающий, волшебный, поэтому еще не могу. Ладно, смотрите, очень просто. Одну руку на другую ставите, у вас по пять пальцев, видите, с каждой стороны. По пять пальцев. Да, почти, почти. Только немножко вот так доверни, чтобы пальчик к пальчику. Вот. Вот, и потренируйте, да, нижние пальцы, средние, потом верхние сомкнули, раз, нижний, верхний и как бы вот паучок такой ползет вверх видите, вот он угу. да, вот не одевляя пальцы, теперь вот так захватили да? угу. нижний, верхний, вот такая выжимка мощная нижний, средний, верхний пальцы нижний, средний, верхний вот это да Мамочка. кричать можно грубить реально червячок такой ты да, чувствуешь? ага а ты чувствуешь, как будто бы Твои ноги пожирают какой-то удавского. Да, да да да да да. Гигантский удав захватывает ногу и в себя проглатывает, проглатывает. Это какая-то там. Маленькому да. <смех> слона, удав съел. А слона удав съел, <смех> да? Ну вот, да, вот, тебе вот, вот, вот удав пожирает вот. медленно-медленно. Видите, это выжимка вот мы все прям выжимаем туда, вот выжимаем. Все выше, выше, выше вот туда. И что вы думаете, работа с миостической системой закончена? Нет, продолжаем теперь вот так вот, плотно захватили вот плечами, да, и раздавливаем вот туда, раз. Нам тут помогает гравитация еще, да. Теперь берем вот от костей, от лицовой, да, не к себе, а от нее мышцы додвигаем вот туда, в сторону головы, вот туда двигаем. Ух! Ох! Ото длинные. Блин, да? <смех> так. Теперь, вот смотрите, взяли эту масло, которое мы донесли до этого, да? И растерлись с этой стороны. Да, Его не хватало, да? Теперь э, согреваем вот, сухожилия, которые поднимают. Пальцы даже может по кулачком так. Уходим вниз, вот все согреваем. И э, прием называется прищепка. Большой палец работает против остальных всех пальцев. Вот, так вот. Отодвигаем как бы мясо от берцовой кости вниз. По диагонали немножко, то есть соблюдая лимфатический mm -hmm. ход. Каналов, да? Mm -hmm. Отодвигаем. Ну, естественно, ноги у людей разные. Массажисту грех будет брезгливым, да? Потому что люди приходят там. И с отрубленными пальцами, с грязными ногами, там бывают там волосатые какие-то, что-то еще там, псориаз, ничего страшного, работаем, дальше работаем, чтобы легче... Это вы сейчас к чему сказали, я не... Это не про себя, я просто говорю, в целом, что бывают разные люди, да, и чтобы как бы успокоить свое подсознание, можно представлять, что мы как бы музыканты, это наш саксофон, вот мы как бы играем в саксофоне, прожимаем клавиши определенные, да, поэтическое такое как бы настраиваемся на ладно, поэтично, но только увлекшись воображением смотрите, штуку тупо не берите теперь обрабатываем сихотку, где она крепится с этой стороны вот тут идут, кстати, вот смотрите начинаем переходить к акупунктуре мы уже говорили, да, что человек многократно себя отражается сам себе внутренние органы вот так вот отражаются если состыковать, то получается у нас вот эта часть да, отвечает за противоположную, правая за левую, левая за правую часть. Да? Вот э, пятка и все, что вот ниже получается. Ну, то есть вот внутренние органы с этой стороны как бы снаружи получаются кости. Да, вот э, Пятка и вот эта часть это за половую сферу и тазовую часть. Середина это брюшина. Все органы брюшина. Здесь грудина, все органы грудной клетки. Да? И вот это вот все органы головы. Соответственно, вот мы точку под таранной косточкой прожимаем с двух, сторон, с двух сторон и над таранной косточкой, да, с двух сторон прожимаем, вот две точки, не могут болезненные. С, с этой стороны тоже стимулируем вот такой дугой, подковка, да, половую сферу вот таким растирающим движением. Значит, ну, я иногда это одновременно делаю, эти точки прожимаем, -то. Теперь здесь мы растерли. А с той стороны мы не Берем за пальцы, натягиваем их и всю стопу натягиваем. Во! Сухой. Михаил, скажи, как натянули, да? да. Прямо вот с силой. И теперь его растеряем. Огонь! Огонь! Вообще они сейчас расплавливаются. Горит огонь, чувствуешь? Все вот а. круто. то Пятушки разговаривают. Пятки опять, можно, да. Натянули вот так вот лапу леопарда, пятку на себя, Нет, на другую сторону. Вот так, вот так чтобы как бы кого да, да. мясо от костей отделяем мясо от костей отделяем идем по кругу и вот с этой тоже отделяем мясо от костей uh -huh. Uh -huh. вот тут вот идет уголок у пятки да на котором к которому крепятся сухожилия и часто бывают шпоры шпоры это те же самые кальциты чтобы они не образовывались прям сильно вот этот вот уголок растираем пальчиком то есть вот uh -huh. посмотрите на вот. пяточку да вот сейчас вот этот уголок, да? Вот прям его прям растираем сильный. Точка, которую мы прижимали, таранная получается. Вот он, вот под ней и над ней. Это Вот здесь и вот здесь вот прижимали. И теперь по месту, где меняется кожа с топой для обычной кожи, там прижимаем позвоночник. То есть получается.. Вот получается. Это череп, это шея пошла, да? Вот весь позвоночный столб, поясница и вот тут крестец. Вот с двух сторон пальцем мы такой, прищепляем так это вот, все точки. Достаточно сильно, болезненно. Вообще точек тут несколько тысяч, наверное, да? Нам все, Андрияна, да, Андрияна, нам все не нужны. Они тут везде есть, да, просто у нас не китайщими мы, мы занимаемся, да, просто такой профилактический массаж. Волсов-стон. да. Прошлепали, под пяточки простучали. Кстати, вот вибрация, я тоже помогают им лимфи сечь. Вот повибрировали. Если вот легонечку взять, тогда, ну, почти касались. если у него все ходит ходуном, пятка, коленка, тазобедерный, до, до таза. И штат тоже ходит. Значит, человек расслаблен, значит, все суставы в норме. Блоков нету. Так, теперь растираем саму стопу. Держим плотную, да, чтобы она не крутилась. И растираем. Вот техника роллинг с таким поворотиком, видите? Как вот с поворотом. Можно его с тоже. Да, стопу держи, чтобы она не. Никогда ну, конечно, понимаете, как при, при mm -hmm. Mm -hmm. Я пока буду помидно mm -hmm. делать вот это. Ну, то самое главное. Типа, что, пошли типа. uh, К слову скажу, если у человека судорога, да? Ну, как правило, бывают вот этих вот mm -hmm. сухожилий да? То как с ней избавиться? Uh, ловить лайфхак. Как избавиться от судороги? Натягиваем это сухожилие, вот максимум, да, натянули и его прожимаем по центру жестким пальцем. Как правило, большим большому пальцу Ну, судорога, там, на экроложенной мышце бывает, да, также его продавили вот так вот, да, и большим пальцем вот эти точки проработали. Судорога вот на бедре, да, например, также вот натянули бедро, вот натянули ее полностью, и продавили большим пальцем прямо вот эти вот ту ту самую мышцу, которую схватила. Да? Чувствуете? Да. К слову, скажу, что такое судорога. Представьте, каждая мышца заканчивается сухожилием. да. И когда мышца спазмирована, спазм может быть чего угодно. Например, какая-то контрастная температура произошла, из горячего в холодное перешел, да, и мышца жестко сковала. Или там больно что-то нажало, больно и приятно бывает, да, то тоже контраст такой раз тоже мужскоговало сухожилие при этом растянулось же ему это не нравится она пытается стянуться обратно а, а это спусмеженная мышца растягивается ему тоже неприятно так, и они да, так туда-сюда да, да. туда, туда-сюда туда-сюда друг друга перетягивают то есть сухожилие собственной мышцы называется антагонист в итоге так значит берем штапу и теперь кулаком вот пальцев вот сюда все прорабатываем Да, прям растягиваю, плотно-плотно, тоже соблюдая лимфоток. Значит, у нас была зона первая, вторая, третья, сейчас вот четвертая, и пятая будет вот пальцы. Здесь, э, как бы, точки тоже не будем мудрить, да? Просто скажу, что по прямой по периметру так идет толстый кишечник. Если все нажимаем и есть какая-то боль, то это сигнал о том, что, значит, проблема в каком-то внутреннем органе. В данном случае в, том, в толстом кишечнике. Условно делим на клеточки, вот так вот, да? И каждую клеточку прорабатываем пальчиком. Может, для ускорения двумя пальцами там. Можно в одну клетку двумя пальцами так растереть. Ну, тут уже ваша фантазия. Как хотите, так и прижимаете. Не хватает силы ваших пальцев, допустим, бережете их, да? То есть, вот например, вот такие тайские, например, палочки. Это многие люди любят, кстати, массаж стоп. Вот в Китае, например, когда идут сработает да у них таких магазинчиков э, всяких там забегало по дороге парикмахерских также много как и массажных салонов и хотя бы массаж что они прибегают делают вот есть тайская палочка с разной толщиной да который можно продавить вот это черенок от кисточки он закругленный но поострее вот я использую да или вот у меня есть черенок от какой-то щетки я уже не помню от какой вот он закругленный да также вот можно использовать вот Попробуй продавить, например, палочками, чтобы плотно держи стопу, чтобы она не шаталась. Да, без такой вибрации. Значит, техника шарсу в чем заключается? Мы должны вывинтиться как бы в точку, да, по часовой стрелке, и вывинтиться из нее. Если не получается винтиться, да, то хотя бы вибрируйте, хотя бы провибрируйте. Вот место, где часто бывает этот шпора и проработать все остальные точки. Терпеем у тебя? Отлично. Терпимыки Нравится, не нравится. Терпи, моя да Вот. И отдельно под большой палец, под мизинец. То есть пальцы тут начинаются, вот тут они начинаются, пальцы. Под него туда под углом немножко. И сюда под углом немножко точки. Чуть-чуть туда под углом получается. Под них подлазим. Также точки есть. Вот тут, между пальцами, да, также вот, угу. Точки фолия есть по краям ногтя, но это уже отдельная угу. история, уже не будем, да. Более на маникулярном уровне. Да. Более да. Угу. И теперь вот мягенько прорабатываем э, сухожилие поднимающие пальцы и между пальцами. И как бы незаметно для пациента, пока он потерял бдительность, расслабился, нажимаем, как на клавиши пальчики. Ключи, ключи. О! Это круто. Нажимай, там не нажимай. Там надо нажать вот так, вдоль стоплю. Да вот эту фалангу, прям на фалангу нажимаешь. У меня пока чуть не получается. О, получилось. О, о. Отлично. Все любят хруст. Все любят хруст. Вы видите, что его мастерство пошло, растет, не по дням, по часам. Ну, с таким учителем. <laughs> да, благодаря нам. И жалко, что он не с нами, переходите, мы вас очень ждем. Значит, смотри, большой палец, вот, когда вальгус бывает, да, вальгус это расширение пюльсных костей, вот этих вот, да, и как бы загибается мизинец вовнутрь и большой палец вовнутрь. Поэтому отдельно их также делаем, берем за вот эту фалангу, ну, за плюсную кость, и чуть, получается, вовнутрь давим. Крус, ага. И мизинец, так, чуть-чуть, вот -чуть. Угу. так вот, Так хрустно. То есть, говоря а -а -а. про вальбус, я просто быстро покажу, вот они расплющиваются, получается, вот эти кости, да? И вовнутрь загибается пальцем. большой и мизинец, а -а -а. вот так Получается, выпирает косточка вот эта. Эта косточка, когда уже сильно выпирает, там уже костная азоль образуется, бурсит. Там уже только операция поможет. А пока это начальная стадия, мы можем это подправить. Значит, берем, вот ищем, где сгиб, вот так проверяем, да, где там ямочка такая будет, где кость заканчивается. Mm -hmm. вот Прямо нервно, звук-звук. Mm -hmm. вот, ямочка надежда, это вот где сустав. Mm -hmm. Соответственно, под него пониже, на, чтобы на нижнюю кость плюснули. Хватаемся вот этой своей костью указательного пальца, потому что это слабее, да, вот это сильнее, и плотно держим стопу, вот, плотно. Сам же палец целиком взяли, расшатали и на свою. О, слышал, что Вот сюда, вот сюда. В плоскости стопы туда завернули. Вот как бы смотрите, надо вытянуть вот, и, и туда завернуть. То есть вытягиваем и туда заворачиваем. За, за свою косточку. Еще Сейчас еще раз это, а? Ну раз, делаем, да? начнем так. Смотри, да. чтобы что-то работать, надо суставы, Расчет, суставы расшатать, да. В, раз вот раз берем прямо вот сустав жесткий, вот так вот расшатываем, mm -hmm. вверх-вниз. Потом следующий сустав, вот все пальцы, да, вот так тряшатываем mm -hmm. туда-сюда. Потом берем их вот, вот так в гамушку, так промалываем, как бы. все mm -hmm. Потом. Э -э а? Все крутится нормально, все работает. Да. Соскользнул. Теперь вот каждый пальчик берем вот так вот, линию рисуем полос, просто выставляем, схватили, легочки, идем до сюда, покрутили его на вытяжение. А это же какое-то сопротивление делаем. То, что mm -hmm. был достаточно эротически приятный момент. Ты чувствуешь, что рутика пошла? Mm -hmm. Давно уже да. Давно уже. Да, как-то покрутили вот так вот. И теперь, вот большой палец, да, берем две фланги, эту и вот эту, и вот так расшатываем по кругу расшатываем. А, еще О, пошло. Уже шок, да? да? А, еще пошло, вот так вот растянули их. С этой стороны. И с этой стороны. Вот расстянули все. Это вот уже пошла как раз мануальная правка, да, уже отдельно. Вот, посмотрите, как интересно мы прорабатываем стопы. В эту сторону расстянули, да, и в эту сторону. Все расшатали, друг друга тоже расшатали, вот снизу, вниз, все пальцы расшатали. Теперь большой палец, две фаланги берем, расшатываем, вот так, ой, ну, там <сORe> <сORe> <сORe> Да, хороший пациент попался. Прямо, <да>? <сORe> Хрустящий. <сORe> Скручивающей корочкой да, как в Ну что, похрустим? Вот теперь мы похрустим. Да, да, да, уж... да. Плотно захватываем в плюсневые кости, а не вот эту, да, то есть чуть ниже вот этого сустава. Вот провели, где сустав, вот нажали, да провели, где ему. Вот плотно захватили, и не вот так вот этот палец. Палец слабее, ага. чем вся ладонь. Поэтому ладонью его вот туда раз да, завернули, расшатали, и вытянули его, и на свой палец, на поперек. Ну, у нас палец а, вот сюда, вот да, сюда, сюда же в. Да, ну логика какая? Да. плюс всем кости вот в. так расширились, да, да, да. а большой палец сюда Значит нам надо вот в эту сторону довернуть Раз, довернули На целый палец да. да, а здесь и получается, получается в. В. А здесь получается вот большой палец вот Опираемся опять и вот в. этой косточкой Вот этой, вот эта косточкой Да, и мизинец... Не, выше, где-то забывается И мизинец так, чик, на него тоже пошатали и на Вот так мы избавляем от начальной стадии вальгуса. Вальгус вульгарис. Называют. так Ну, хотите, можем всю стопу прохрустить. Уже как бы, массаж закончен, да, теперь мы угу. раз, разогрев закончен. Мы начать. Берем защитку, вот, где вот у нас крепятся стопалкой, да, и вот так вот сжимаем, как бы, пружину. Пусть пужинут. Так приятно все Приятно, да? Скажи нам погромче. Очень приятно. С двух сторон. Да. Так с одной? Или с одной приятно, да? Поставили коленку на бедро и стопу повытягивали. Там же есть сустав, колено тоже вытягивается, и стопа вытягивается. И вот так вот пошатались. Вот так, на восьмерочки, всякие. Да вот так пошатали. Теперь берем плотно захватываем стопу, как теннисную ракетку от питпонга, да, вот так большим пальцем. Это держим голень и расшатали вовнутрь, наружу. Быстро, быстро, быстро, энергично. Плотно держи, полезно скользить. Именно плотно держишь. Перехватили выше, где стыкуется, стопа с голенью. Перехватили выше пятку и расшатали. Вот руки близко, смотри, там, сколько костей там. Мелкие кости нам, в принципе, не надо их изучать отдельно, там дивинка, кубовидная, да. Просто учти, что вот тут два еще сустава, а стороны раз, два, три. Три сустава, как минимум, а то четвертый есть. Раз, два, три. Вот, они друг от друга находятся примерно на ширине двух пальчиков. Значит, мы так и берем. Вот близко взяли, да? До Оступили два пальца, ширина такой, да? Еще взяли, расшатали близко, еще взяли, Сливать, да? да? расшатали, не, близко, близко, не, я, я, я. Ставь. расшатали, uh -huh. вот мы их всех расшатали, вот так расшатали, есть, во всех воздухах мы их расшатали, да, uh -huh. теперь берем, плотно захватываем, вот так вот, как будто брод, ага. доворачиваем до сюда, uh -huh. и у нас получается, раз, толчок, вот, как крыльями, так, как пропеллер самолетом, uh -huh. так, uh -huh. вот сюда, вот сюда. Получается, все, этой все, все. костью я давлю вот на плечную кость большого пальца, а этой на мизинец. Все, все, ясно. Раз. Угу. Чуть спустились пониже. Угу. Два. И три. И тут получается три. Угу. А с этой стороны два у нас сустава. Да? Значит, перехватили руки вот так. так. Были вот так. Ага. Теперь обратная сторону. Зеркально Теперь с первого внутрь. Вот видишь, я даваю мизинцем, вот сюда, сустав. Раз, услышал? Два. Прям резко делай, резко, видишь, локти как, вот тут локти. Тут должен быть рычаг, локти это рычаг, как пропили раз, раз. Ты уже щелкнул, да? Да, все пощелка. Мелочь, мелочь, но ну приятно, да? Вот, теперь, смотри, пятку на себя толкаем, стопу от себя. Только, смотрите, во всех приемах э, изначальная поза, везде прямой угол. В бедре, в колене, в стопе, везде прямо угол изначально, да? Хватаем, так, даже не хватаем, просто придерживаем. И под прямым углом, тюк, вовнутрь. Шатали, шатали, потом резко так, пожалуйста. Угу. смешно, смешно? А, да, да. В Вот, э -э, эти э, повороты у нас осуществляются за счет вот этих мышц с этой стороны и с этой стороны. Да? Если они спазмированы, болят, да? часто вот, э, нерв прижимает, что прижимает нерв к бе берцовой кости, да? то можно использовать э, постезиметерическую релаксацию, тыр, то есть создать специальное напряжение, потом опускаем, и за счет расслабления идет расслабление этих мышц. Значит, вот в эту сторону, смотри, на вдохе, я давлю вовнутрь, ты разворачивай. Вот сюда стопу, наружу, да? Mm. С задержкой дыхания на вдохе. Итак, вдох. Тяни стопу наружу, разводи, разводи обе стопы. И вот сюда разводи. Вот так разводи. Еще раз. Вдох, дави, дави. Татьяна, вдох, и разводи стопы. Вот. Это же вкусно. Мы слегка поддаемся. Ага. Oh. Чувствуешь? Ну, чтобы ну, ты отвела да, все-таки, да да. да. да, можно угол побольше сделать теперь. И еще раз вдох, и дави. И О, О, да? У меня здесь, да? Где? Даже здесь у получилось, да? Ну, можно сделать. Вот, ну, достаточно двух-трех раз. Ну, я больше три раза делаю. С промежутком между подходами, где-то 3-5 секунд, чтобы отдохнули. Прям дайте отдохнуть после подхода, да, вот растрясли все. Угу. И то же самое в обратную сторону. Значит, будешь давить стопы во внутрь. Держим, изначально прямо в везде. Вдох. Вот, Чуть-чуть поддаемся. Выдох и расслабились. На выдохе прям расслабились. Вот прям потряслились, чтобы вообще у нас все расслаблено было. Так, и еще раз. Вдох. Все-таки гибкие стопы вообще. О, но сильные при этом. О, смотри, там и бедра работают, и кроножные мышцы работают. Все, фу. Вот. Но мы все приемы пира не будем показывать. Просто зная мышцы, которые напряжены, вы их расслабляете. Например, экраножная, да? Вот сюда натянули их, и она их сводит. Ой, выпрямляется. Да. Надох вдох. За одним вверх, вверх, вверх, в да да да О, видите, как прорисовались хорошо мышцы. Отлично. Ну и то же самое, например... Пальцы, вот они болят, там, да, или поднимают в человека, берем пальцы, и вот эти сухожилия, которые поднимают пальцы, растянули, а ты пальцы распринимай, вдох. Я не могу, ну, чуть-чуть поддаемся, да, поддаемся, слегка. О, хорошо, да. Ну, и теперь давайте похрустим стопой вот так вот, смотрите, как будто бы как калошу сняли, колодку какую-то, и одели. Можно колено придерживать. То есть, значит, смотри, в трех направленных. раз, два, три. Вот так. Угу. Сняли и одели. Угу. Это мотаранную косточку. О. Да, угу. Это мотаранную кость вправляем таким способом. Теперь сами пальчики. Берем вот так вот петлю такую делаем из указательного пальца своего. Угу. Из этого. И одеваем за крайнюю фалангу и как повешенно вот так вот вверх угу. вздергиваем. Сопротивляемся с большим пальцем с той стороны. А, вот если, Ну, можно и Ну, можно так, да. Вот, с большим пальцем отдельно. Если вы заметили, у всех пальцев три фаланги, а у него две фаланги. Одно что-то не хватило. Под прямым углом его загибаем. Вот так да? И за эту фалангу держим, а за эти стороны фалангу перпендикулярно выдерживаем вверх. Ну, видимо, уже прощелки. Нет, по прямым углом, по прямым углом загнул а? и вот так вот вверх вот Другой, да? Другой рукой, да Другой. Скользит? Нет, не вот так а? Вот так держишь, ты точно звук держишь, а? вот так Этот, этот, этот держи, это фаланговый. а, угу. а это уже под а, все вот это. Вот а. так, Да, по прямым углом и вот так вот вот так Просто? Да, да, вверх, да Ну, если скользит, да, у вас, то можно тряпочку, салфетку взять, просто через салфетку сделать, да? Умею Ну, делаю вот, технику. Да, да. Да. Там, когда понимаешь, как делать, то можно и в ту сторону дернуть вот а так, можно и вверх дернуть, там уже по-всякому бывает. Понять принцип сначала, потом уже, да. может быть, уже... Да. Теперь расширяем колено. Значит, берем прям плотно колено, да, захватываем. И сопротивление в эту сторону и в эту сторону. Как бы растягиваем Сюда, сюда, вот такие мануальные техники ну, Вот так вот а уже Пятку как разорачивать или вот просто? Пятку не, не, не важно Да, важно, да. да, да немножко да, так да, заворачивать По спирали Натяг на по, по спирали, да, да По спирали натяг больше, кто да, понятно, просил Так и надо, да, вот В разные стороны пятку Теперь, ну, вот так вот мы уже подергали, да? Друга. Теперь делаем как бы распорку такую вот своей ладони, да, и на нее накатываем. И круг. Угу. Больно что ли? Нет. Прикольно. Не, не, необычно, я бы сказал. Прикольное ощущение, да? да? Ну тут вот у нас колено прям растягивается. Ну, да, переламывается растягивается. Это любишь? Да. И вот теперь сам прием. Ставим руку как стрела. Вот от этого пальца до локтя прямая линия. Угу, Гнем вот так, не ну, вот так вот, да? Вот, вот прервались прям большим пальцем, да? И рука у нас вдоль бедренной кости. Ну, под 40 упор, uh -huh. вот, вот, вот, Натянули, натянули его на его на руку. И потом с амплитудой раз. что Руку сюда, а голень сюда. Uh -huh. За голень держишься. Теперь стопу. Перенесли руку сюда. Uh -huh. Захватили пяткой, вот так вот, чтобы не шаталось. Руку перевели на экватор стопы. Вот сюда, да? И загибаем в сторону противоположного плеча. Резко вот туда. Слышь, туда, да? Нет, вот нет, туда, туда, туда. К да? противоположному плечу. Да. Ну, да. На вытяжение. На вытяжение. Опять вот так, так. Ты, ты, ты, ты пятку не захотел не с той стороны. Вот. Вот <соценно> <соценно> Так, да? Да. А, а вот и вот, руку да? почему-то вот так. Да просто все очень просто. Зачем ты вот так руку перевернул? А -а -а -а. Как стоял, как здесь стоял так же, очень просто передвинулся и вот так. А, все, все да. Вот туда конечно. Да. да, тут выщелкиваются, как правило, все вот эти вот клубовидные косточки, таранные и так далее. Все выщелкивается. Вот, ну, на этом как бы массаж закончен. Теперь э, окончательная процедура у нас, вот я описал, да. Вытягивание, покачивание, релакс, потряхивание всякие. То есть берем, да. Ну вот а можно пошлепать. Не греже пошлепать. Я вспоминаю, как мы банным деньгами, чтобы была чистота какая Часто спрашивают, что вы себе позволяете? А я себе позволяю все. Я здесь с женщинами делаю все. Вот, потому что в Массажуре такая профессия, когда женщины ему платят за то, за что другие мужики получают по морде. Запомните? Да, цвет провебризовали вот по всякому. Покачали вот так вот из руки в руки. Вот уже пошло расслабление. Да, да, просто... да, это была такая огненная техника, огонь запустили, да, Нет, да, сначала да, был провод камень. А сейчас вот прям. Да, вот такая, да. И И расслаблено. Расслаблено. Техника ветра теперь такой. легкое, легкое вот вообще покачивание. Легкое, легкое успокоение. И за водышки взяли. Если повыше, это мы поясничку вытягиваем. Чем выше угол, то, тем больше на поясницы воздействие. Если ноги тяжелые. Сейчас я чуть-чуть. Опускайся Если ноги тяжелые у кого-то не можешь поднять, да, то можно, в принципе, подмышки вот вот захватить и вот так вот, покачать. Вот раскачиваем. Вот чтобы поясница тянется. Mm -hmm. вот. И в конце концов сбрасываем энергию углам раз два три если человек отдельно просит массаж например стоп сделать можно всякими этими инструментами запростить и уже сидя вот так вот на подушке проработать отдельно вот эти стопы вот очень удобно сидеть там уже минут 10-15 потратить да, да, да, да. на отдельные процедуры за дополнительную плату мы попробуем дальше заканчивать потряги такая ну, друзья, а вы напишите в комментариях, как вам понравилось. Вообще пробуете вы мои уроки или нет? Да, да, вот так нужно. Поясничка так тянется здесь. И, соответственно, приходите к нам на занятия. С вами был Олег Аллах Гудвин. хе Пока!